Здравствуйте! Здравствуйте! Слушался! Будьте друзья ваши Будьте сначала любезны ваши документы. Мы при своим званию. Ну, ничего не могу вам помочь. Я не уверен, что вы сотрудники в Что ж вы так сказали? Зовите другого сотрудника. Скажите, пожалуйста, обраститься. Ваше имя и отчество. Будьте добры. А на каком отслании он должен говорить? Просто как просто знак уважения, чтобы не просто а по имени отчеству я живу. Владимир Владимирович. Как? Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Что ж мы так сразу? Я просто вас прошу. Вы, насколько Про... я знаю, патрулировали сегодня на авто... Автомобиль Волга. Ваш автомобиль? Ну, вот в смысле, наш... к вам, да? Вот наш Ну, потом... патрулировали, стояла здесь 21, Волга. 21, Нет. До 4. этого есть зафиксировано, что у вас машина стояла Маш... без номеров. Машин много стоит. Да? Поверьте, Владимир Владимирович. Давайте не будем терять ни мое время, ни ваше, что вы хотели. Просто я хотел ваши документы посмотреть. И все. Вы ничего не нарушили. Я знаю. Даже если бы я нарушил. Нет, нет, нет, Вот сначала ваши документы, пожалуйста, до начала. Владимир Владимирович, я вам еще раз говорю. что у меня удостоверения себе в данный момент нет. Это однако... ваши проблемы. Я, я не уверен, что вы сотрудники и... БДД. Мне звоните. Что? что? Ну, два? Или что? А понять не могу. С какой целью? Скажите, какой я вам сразу скажу номер, по которому можно будет позвонить, уточнить. Да, пускай подойдет другой сотрудник ГИБДД. Что мне вам зачитать? Конституцию или законами лица или 185-й регламент. Меня не осуществили я пообщаться, приказ, познакомиться с мной лично? приказ, а не регламент. Приказ, 15. Неважно. Как не важно? Важно, лично Если вы желаете про мои документы, во-первых, брака документов только на сценарном посту, это раз, в Пока вы не покажете мне ваше удостоверение, ничего вам показывать не буду. Вот. Вы ограничиваете мое передвижение, нарушаем. На... вашей установки, Владимир Владимирович, гос госномера, Двух понятых, вот. рулетка вот. с собой есть, будем замерять. Я сниму еще на камеру. Все ваши действия будут в прокуратуре. Жанна. Вы же не желаете стать, Это получить Оскар в интернете. Оскар. На видео... видеоролик я выложу в... с вами. В интернете много чему да. про... ну, так же как и ваши действия вот не конкретно ваши вот водители вы меня сценили документов от раз вы нарушили приказ я вам причем я похож на террориста или я похож на лицо кавказской национальности Владимир понять не могу Владимир я вам еще Владимир. раз говорю Владимир. что да. вы во-первых уже да. сначала мне снили за проверку документов теперь вы говорите что у меня грязные номера Но, ну, двух понятых рулетка есть будем мире Владимир Владимир просто я вам хотел предложить ваши госнамера протерить я их только в том случае, Владимир, если... Извините меня, я вас перебиваю, вы, да. вы меня, пожалуйста, не перебивайте. Будьте так добры. Да, да, да. Я вам хотел предложить исправить ваши нарушения. Правильно? Отъеду и исправлю. Я вам еще раз говорю, если вы не на себя самодействовали, пожалуйста, двух планетах будем замерять Владимир Владимир, расстояние Владимир, до номеров. Я вам еще раз говорю, я хотел вам предложить протереть ваши госномера, чтобы они были читаемы с 20 метров. Да. У вас... А вы а меня, как не... вы при... вы а меня как... еще даже не дослушали. А как вы прилично что не читаем на 20 метров? Понимаете, вот расстояние, даже вот так, на взгляд, на скидку, как можно сказать угу. Больше 50 метров, уже госномер не видно Давайте, говорю, возьмем рулеточку, померим Лук понятых пригласим вот Все, допустим, фото, вас... видео зафиксируем вот, Допустим, у вас рулеточка при себе имеется? Да Лук вы... понятых останавливайте и будем мерить но если каша что они не видят, то не ты. Вы ну, сами поняли, что тоже отражу. В любом случае, пойти вы, вы уже нарушили, то что у меня сняли оперативные документы, потом вы пытаетесь не вменить грязные номера. Через пять минут вы не будете ремень поменять или еще что. -нибудь. Ремень я даже вам не говорил. Значит, Пойте, ремень, у вас вы с, собой с собой даже документов нет. Я вам На... еще как раз минимум нарушение совершенно дисциплины как минимум. Я вам да. еще раз объясню. Служебное удостоверение у меня при себе нет в связи с присвоением звания. Так не выходите за на службу. А как не выходите? Ну так, не выходите? Чем проблема? С чем? Вот вы мне скажите, пожалуйста, в связи с чем? Я у не... вас нету при себе удостоверения, что вы сотрудник милиции, понимаете, жетку могу тоже купить такой вон, пожалуйста, магазин э, на Октябрьской улице там Камбас, там это, все это есть. Дело ваше, ну понимаете, без удостоверения вам никто не подаст. Удостоверение? В нашей стране все покупается и продается вопрос денег. Ну, возможно. Если вам так сильно нужно удостоверение, Владимир Владимирович, мне ни к чему. У меня есть старший наряд. Я, может быть, когда-нибудь ваши вашей любых подамся. И тогда все водители вздрогнут, поверьте. Да я не спорю. Просто. Реально, все вздрогнут я, водители Я не спорю. Может быть, возможно. Потому что как бы я сейчас знаю все тонкости, все законы ну, практически большинство. Я могу посмотреть еще не всем. Ну не все. Так. Вопрос, что, нельзя все узнать, конечно. Конечно. конечно. конечно. То есть, Но если мне мере... так нужно сильное удостоверение, да, у меня есть старший наряд. Нет, вы можете сотрудник. В принципе, меня вы не остановили, по идее, должны с вами общаться, но раз у вас нету, будьте любезны, пригласите другого сотрудника ГИБДД. Алло, да. Что не понял? Секундочку, пожалуйста. Алло, да, что не понял? Ты пропадаешь. Что это не понял? На, на трассе? А Просто девушка звонит. Да, ничего страшного. Ну что, мы с вами продолжим диалог, или я, я могу ехать? Ну, если вы... Подешевать я и номера, номера протереть, я хочу машину помыть, мойкой все занято, я не люблю машины грязные, просто мойки все заняты. Не смотри, даже мойки заняты, да, свои полностью да. согласен. Вот. просто будьте добры. Вот. Нет, я говорю, что я не люблю грязную машину, я сам Нет. с удовольствием помил Просто в, вот в населенном пункте, в черте да. населенном да. пункте, да. госномера должны быть читаемые. Ну, погода, видите, какая. Ну, погода, вот извините меня, погода уже третий день в Сукрайской, правильно? Ну, вот я хочу сегодня помыть, Пока не получается. Помойте. Обязательно. До свидания. Всего доброго.